Всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня у нас поиски призрака. И надеюсь будет весело. Мы будем играть на карте Тенглвуд. В принципе поехали, посмотрим, что у нас там есть интересное. Продолжаем фармить денежку, чтобы выйти на сложность профи. А на сложности профи мы, наверное, проиграем все деньги. Жаль, что раньше у меня было много денег, а сейчас я стараюсь выживая с тем, с чем могу. Но сейчас можем сделать идеальное расследование. Я все вроде купил, а, и датчик движения у меня есть, поэтому отлично. А, что, мы берем сразу фонарик мощный, берем рацию и берем термометр. Кто-то берет ЕМП-шку, но я считаю, что сраться будет лучше. Поехали. Так, свет. Где здесь включается? Я уже ничего не помню. Ладно. Раз. Карты есть, карты нету. Идем проверять. О, на кухне уже буянит. Слышали, да? куклы нету, доска, она вроде подвали а ты что, здесь, что ли? ты молодой? ты старый? ты молодой? ты молодой? ты молодой? ладно, я помню, точнее знаю, что он, наверное, здесь здесь буянь так ладно, давайте сходим за остальными вещичками может даже фонарик скинуть Можно срочно взять и МПшку О, вот он в взаимодействии. Это нам не нравится ну, Я думаю, он связь сейчас не будет выключать или атаковать мне С первой минуты Хотя вдруг это демон Ну что-то он тут кидает постоянно Давай а тебе книгу если хочешь, рисуй. Так, огонька я не вижу. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Бля, бля, бля. О! Ты что такое делаешь, парень? Четыре. Фигасе. Так. Там чайник не нужен он кидает ж... блин это что полтергейст опять полтергейст опять с первой минуты определил призрака а почему он там начал охоту давайте попробуем поговорить все таки ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой ты старый дай нам знак Дай нам знак. Короче, это может быть, кстати, еще и Юкай, кай потому что я постоянно разговариваю. И его, возможно, раздражает мой голос. Давайте мы на пол лучше кинем. А куда камеру дел? А камера у меня в руках. Отлично. Нет. Так. ЕМП5 а, мы засекли. Но... Вот его появление, конечно, было очень страшно. Он это первый суток сожрал? 73%. Это очень много, кстати, он съел. А, так, что у нас по призракам? Улики. ЕМП-5. А, Юкай не может быть. И полтергейс не может И полтергейс не может быть. Так... Начинается интереснее играть. Сейчас мы закинем туда свет ему. И понаблюдаем из машины, наверное. А где шка? Вот я опять куда-то скинул ЕМП шку и не помню куда. Ну что за... не сфоткал. Ладно, ничего не буду фоткать больше. Ну, минусовой же нету. Ладно, EMP5 есть. Минусовой нету. А можно фотик, кстати, здесь оставить один. И я все-таки считаю, что надо брать уже с фонариком ходить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Шкатулочки. Ой. Да где? Шкатулочки. Все, сейчас надо таблетки выпить. Мне кажется, он меня сейчас подсожрал нормально уже. Но призрак очень активный. Такой мы любим. Сидим таблеточку одну. А, что там, датчик, датчик движения нужно его засечь, да? Датчик движения. Ну и посмотрим, что у нас здесь есть. Блин, может быть, конечно, неудачно поставил. Надо было поставить, наверное, туда, в проход. Сейчас я переставлю по-другому. А, блин, фига он там буянит. Ладно, пойдемте. В принципе, чем мы боимся Какая у нас пачка там вообще, к призраку М -м -м. Ну, неприятная пачка Он еще и свет выключен Ладно, свет нам не страшно. Точнее, он рядышком здесь Да хватит там кидаться Слушай, я сейчас тебя просто здесь э, поймаю. Можно, да? Просто вот так мы сейчас камерку поставим. Нет. Вот так. И сюда поставим вот эту штучку. Хорошо же, наверное, да? Попробуем... Минус... Минус, или мне показалось Минус Не вот здесь, он в этой комнате Он в этой комнате Ну ты вообще, конечно Появляешься там Люлей даешь мне в другую комнате Это как называется? Это кто такой? Он, там, кстати, был лазерный проектор Так, все, мы призрак определили, не знаю, кто это а, Попозже посмотрю а, В принципе, мы сейчас Да чё, я скину пока Осталось найти кость Скорее всего, у нас будет либо пентаграмма Либо доска Уиджи Лазерный проектор и минусовая Это они Такие они. Они. Что их раздражает? Они. Обожает приводить свою жертву в настоящий ужас. Перед тем, к набросится нее на часу, они сражаются вместо смерти. Они гораздо более активно в присутствии людей. материализуется ага. Он исчезает во время охоты реже, чем другие. В смысле, исчезает? Это как? Типа, я его не буду видеть. Такое мы не любим. Так, давайте возьмем фотик Нам охота же не нужна, нам охота не нужна Поэтому нам проблем не надо Правильно, нам проблем не надо Мы берем фотик, соль Пофоткаем ну, следы Может быть попробуем его сфотографировать Сейчас я Скину ему сюда крест Ты мне тут давай не это Не выделывайся Я все про тебя знаю Лучше топой, лучше плач. Так, фонарик мой, а. Ой, нет, стой, подожди. Где наступил? Раз. Я следов не вижу. Вот они раз и сейчас. еще наступишь пожалуйста или покажись покажи себя дай нам знак хочу а за звуки дай нам знак Дай нам знак Дай нам знак а, Ладно, короче Давайте это Нет, мне надо сейчас следить, чтобы пофоткать нормально Шаги, шаги Ты что, куда-то ушел? Дай нам знак Может темноте лучше реагирует? Дай нам знак дай нам знак как его зовут кейт брукс кейт брукс Блять, занимайся херней что какая-то она стала кейт брукс не это не активно Давай мы на середину кинем крест вот идет о Ага, еще ходи. А что, остановилось-то? Дальше. Иди ко мне. Киса, киса, киса. Кс-кс-кс. На. На вкусняшку. Кейт Брукс, на вкусняшку. Блин, как тебе сложно заставить наступить просто вслед. А Вообще-то там не Кейт Брукс. Я видел там мужик был. Это что за такое? Осмофобия. Я не понял Я вот эти все движения Конечно не поддерживаю О, прикольно Это мы берем Так, у меня осталась одна фотка Блин Я хотел Я хотел Надеюсь я сфоткал сейчас кость А не Блин, короче, вот эта фотка Вот эта фотка на лишнее я хотел сфоткать э -э Точнее, я хотел поговорить по доске ну, Ладно А ты покажешь себя? Покажи себя Покажи себя Не, ну ты что, прикалываешься, что ли? Так, а ты везде наступила? А где еще? Раз, два Три Вот сюда иди Дай нам знак Дай нам знак. Слушай, ты говорила, что вселяешь ужас в людей. Где ужас? Я не боюсь. Вот его я боюсь. А тебя нет. Дай нам знак. Алло. Ло. Алло. Покажи себя. Покажись. На ну, что использовать? -то? На Е? На Ф Как ты умер? Зачитается? О, прикольно Только не заметил, как она умерла До свидания Ой, МПшка 5 работает Ты хочешь меня убить? Ты хочешь нас убить? Каков мой рассудок? До свидания. Короче, я думаю, что надо взять... Сходить за этим. Ой. У меня одна входка осталась. Я имею в сходить за шурмой. А то я так играюсь, играюсь. Сейчас я возьму охоту, начнет. А, блин 86% Какая-то она вот Такая, значит, была прям Боевая женщина Или мужик А сейчас такая прям Он что, не уходит? Он хочет меня поймать Да Мы не уйдем просто так Они Это же японский призрак вроде Они Чё я парюсь, блин. Блять. Я сфоткал? Я сфоткал! Пожалуйста! Ну все, мы уедем домой. Не, ну вы же все видели. Мне не сфоткал больше, у меня нет больше фотографий. Поэтому это было легко, в принципе, ничего сложного. Спасибо за просмотр. Не знаю, выложить, не выложить. Ну, давайте, у меня пусть будет вся коллекция. Есть полтергейс, будет они еще. Если будут призраки повторяться, не буду выкладывать. А так, спасибо за просмотр. Подписывайтесь Welcome на back. канал. Эта катка была очень короткая. 170, это хорошо. 14 минут, в принципе, отлично. Все, всем пока.